Потому что у меня. Мы пришли на это место, чтобы отметить 40 дней дня катастрофы самолета Ту-154, гибели экипажа и пассажиров, в том числе всемирно известного хора Александрова. Этот исторический хор, который внес огромный вклад в борьбу с фашизмом и войной, проведя 1500 выступлений, начиная со времен Второй мировой войны. Также мы здесь, потому что снова начались бомбардировки Донбасса и Луганска. Позавчера снаряд попал в школу, разрушаются дома гибнет гражданское население. Мы находимся здесь, чтобы выразить свой протест и напомнить, что война на Украине продолжается. Продолжается и не останавливается.